ребята всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут аня я вернулась в ряды блогеров я немножечко приболела но уже чувствую себя намного лучше сегодня я отвечу на самые популярные вопросы которые касаются польши обязательно подписывайтесь на мой канал не забудьте поставить колокольчик чтобы не пропускать следующие ролики также подписывайтесь на мой инстаграм ну, а мы давайте начнем Что нужно для того, чтобы находиться в Польше легально и работать? Все украинцы, которые заехали в Польшу после 24.02.2022, находятся здесь легально в течение следующих 18 месяцев. Следующий вопрос: это можно ли сделать загранпаспорт в Польше? Нет, этого сделать нельзя. Это к сожалению услуга приостановлен. Получив в Польше песнь это означает, что я беженец. Очень часто приходят мне такие вопросы: как в Instagram, такие в Facebook. Даже пишут люди. На самом деле, PESA это такой же идентификационный код, как и у нас в Украине, просто он называется PESEL. Поэтому, чтобы здесь нормально жить, работать, устроить ребенка в сад или в школу, вам обязательно нужно получить этот PESEL. Что мне делать после того, как я приехала или приехала в Польшу? Во-первых, нужно найти себе жилье. Далее нужно зарегистрироваться в течение 60 дней и получить PESEL. PESEL делается вообще бесплатно или платно? Единственное, за что нужно будет заплатить, это за фотографии. Песель делается бесплатно. Поэтому, если вы видите какие-то объявления в Facebook, я уже встречала такие подобные объявления, что сделаю недорого вам песель. Человек просто хочет сэкономить ваше время. Если вам это удобно, вы, конечно, можете заплатить ему. Но на самом деле песель делается бесплатно. Следующий вопрос – это нужно ли менять украинские водительские права на польские? Нет, не нужно. Закон подписан президентом Польши. По поводу социальной помощи. Был такой вопрос недавно у меня на фейсбуке. Социальная помощь в размере 300 злотых обязывает к чему-то? Нет, эти деньги вы получите как... Помощь от государства, и никак их не нужно отрабатывать. Следующий вопрос, это как мне податься на социальные выплаты, если я не знаю польского языка? Приходить подаваться, как и все. На входе или внутри учреждения стоят люди, которые помогут вам. И в большинстве случаев это люди, которые знают украинский или русский языки. На какие льготы могут претендовать въехавшие в Польшу после 24.02.2022? все виды пособий и выплаты бесплатная медицина статус безработного все выплаты которые предоставляются для беременных также вы можете родить бесплатно в польше если вам это интересно обязательно заходите в интернет ищите на свою тему информацию и вы будете знать обо всем можно ли расписаться гражданам украины на территории польши да но во-первых это долгий процесс а во-вторых вам нужно получить разрешение из суда на территории польши следующий вопрос звучал так можно ли выезжать на украину и в другие страны да конечно можно но если вы выедете больше чем на 30 дней то теряете все льготы на территории польши и отвечу на последний вопрос который интересует большинство мамочек где купить дешевую одежду для детей или может быть даже для себя во первых если вы приехали в польшу после 24 февраля вы можете поискать в своем городе пункты выдачи одежды для беженцев во вторых практически в любом городе есть секонд-хенды и в третьих в польских торговых центрах есть скидки до 70 процентов и самый дешевый магазин детской одежды это пепка сегодня мы с вами обсудили самые популярные вопросы которые задают украинцы которые приехали после 24 февраля если у вас есть какие-то дополнительные вопросы Обязательно пишите в комментариях. И не забудьте поставить пальчик вверх, чтобы поддержать мой канал на YouTube. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока!